Всем привет! Вы на канале компании Радиосила И в этом видео мы расскажем вам о такой радиостанции как Мегаджет mj 3031 м Turbo Станция поставляется в коробке синего цвета На ней не написано никакой информации кроме названия и надписи Turbo Что значит у радиостанции... Повышенная выходная мощность. Внутри мы видим инструкцию. К сожалению, только на английском языке. Но мы всегда сможем вам распечатать инструкцию и на русском языке при необходимости. Далее идет сама радиостанция. Гарнитура тангента. Кабель питания с фишкой для быстрого отсоединения питания. Монтажный набор. И скоба крепления под эту радиостанцию. Сейчас давайте коротко пробежимся по функционалу данной модели. Включается она левым регулятором. Он же отвечает у нас за громкость радиостанции. Следующий регулятор у нас отвечает за шумоподавление. Так сказать, ручное. И третий регулятор отвечает за переключение каналов. Справа от дисплея находится четыре клавиши. Верхние три отвечают у нас за каналы памяти, и четвертая отвечает за отображение частоты, то есть переключение с частоты на номер канала. Затем идет клавиша Переключение модуляции с амплитудной на частотную, о чем свидетельствует индикация также на дисплее. Следующая клавиша это клавиша сканирования. Направление сканирования, к сожалению, не меняется. Далее у нас идет клавиша ДВ, то есть двойное прослушивание каналов, к сожалению, без сохранения модуляции. То есть вот мы выбрали 22, нажали ДВ. И включили на 20. -й. И радиостанция по очереди нам сканирует эти два канала. Далее у нас идет клавиша CH9. Она включает 9 канал экстренный. Следующая кнопка активирует автоматический шумоподавитель. О чем также свидетельствует индикация на дисплее. При удержании этой клавиши. Изменяется цвет подсветки на красный. Здесь у нас два цвета подсветки. Далее, следующая клавиша у нас RUM. Отвечает за смещение на 5 кГц. То есть здесь мы видим индикацию, а если у нас отображается частота, то частота у нас будет заканчиваться на 0. Повторяю, в России частота должна заканчиваться на пятерку. То есть 27, 225. Это у нас 22 канал. Ну и также эта клавиша включает аттенюатор. То есть ослабление приемника. Вы будете принимать только ближних корреспондентов. Следующая клавиша это бипер. При индикации БП у нас активирован звук нажатия клавиш. При кратковременном нажатии мы его можем выключить, либо включить. При удержании у нас появляется индикация Roger Beep. Это звук подтверждения окончания передач. И последняя кнопка отключает динамик. При удержании включает ограничение времени на передачу. Чтобы записать канал в память радиостанции, нам необходимо выбрать этот канал. Ну вот давайте первый назначим 15, то есть выбираем 15. Модуляцию здесь у нас канал не запоминают, поэтому это в принципе без разницы. И удерживаем. Вот появилась индикация единичка, то есть это значит, что мы записали в первый канал. 21 канал мы запишем во вторую ячейку. Точно так же удерживаем и записали. Вот переключаем модуляцию на частотную. 21-й это у нас канал города Тюмени. Частотной модуляции. Чтобы переключаться между каналами, мы кратковременно нажимаем на каналы памяти. То есть вот 15-й мы сохраняли ВМ. Модуляция у нас, к сожалению, не переключилась. 21-й в FM. Сейчас у нас в радиостанции 40 каналов. То есть, одна сетка. Первый и сороковой. Для того, чтобы раскрыть радиостанцию на 320 каналов, нам необходимо выключить ее. Зажать АМФМ и включить радиостанцию. И вот у нас радиостанция открыта на 320 каналов. Переключение сеток производится клавишей CH9. Центральная сетка здесь у нас будет E. Для того, чтобы вернуть на 40 каналов, а также сбросить радиостанцию, мы опять же выключаем ее, зажимаем клавишу CH9 и включаем радиостанцию. Появляется надпись RESET. Все, радиостанция у нас сброшена на заводские настройки. Тангента у радиостанции с динамическим микрофоном. Имеет шестиконтактный разъем. На самой тангенте помимо клавиши передачи расположены еще три кнопки. Это переключение каналов и активация автоматического шумоподавителя. Ну и в итоге можно сказать, что данная модель не является новинкой. Выпускается где-то примерно с 90-х годов. Имела несколько модификаций. В данном случае это у нас последняя модификация. До нее были версии Megajet MJ3031. Без буквенного обозначения Megadjet MJ3031D, Megadjet 3031M просто, Megadjet 3031 М Turbo с передней панелью сделанной под дерево. В принципе это такой старый надежный аппарат с хорошей модуляцией. Также стоит отметить, что габариты радиостанции несколько больше классических Megadjetов.